всем привет друзья с вами Рэндл. это нестандартный выпуск для этого канала я вижу что пора что-то выпускать сейчас я занимаюсь э, другим большим проектом вот монтирую снимаю Надеюсь, в скором времени я его доделаю завершу но пока что впереди самая сложная часть я все никак не могу ее сделать и друзья не ленитесь посмотрите видос до самого конца и напишите в комментариях, как вам такая идея. Поставьте лайк, если вам это понравилось. И только поэтому я смогу понять, стоит мне дальше снимать подобные ролики или не стоит. Ну а сейчас буквально быстрый бит за один вечерок. Поехали. Но для начала раскрою для вас формулу подбора идеального BPM для себя. Разумеется, мы сначала берем рандомное число. У меня это будет 149. Потом мы вычитаем из этого числа сегодняшнее число. У меня это 20. И затем мы вычитаем свое количество хромосом. И вот и получается у нас идеальное число 127. Напоминаю, это идеальное BPM для вас. Все очень просто. Первым на очереди у нас будет вот такой вот луп. Это простая акустическая гитарка. Я думаю, в принципе, тут нет ничего сложного. Вот как она звучит. Затем мы подбираем наши ударные. У меня это 808. Второй 808. Кик. Пробивной. Хай-хэт. Open Head, Clap, Snare, я думаю, он не сильно подходит, и три перкуссии на выбор, так скажем, но я выберу все три и для пущей атмосферы. Парт хай-хета, yeah. второй хай-хет, yeah. и третий хай-хет. Все просто. Клэп, вот такой вот снейр. И несколько перкуссий. Open Head. Кик. Второй кик. Бас. Второй бас. Как, как мне нравится вот этот вот отрезочек, когда бас снизу наверх, снова вниз и снова наверх. Это прям просто пушка. Ну и третий бас. Собственно, для этого мы взяли второй кусок. Вернее, другой звук баса. Но чтобы удар баса не мешал нашему Кику пробивать ваши уши, мы на кик вешаем пик-контроллер вот с таким пресетом. У меня он называется сайт Все хорошо. А теперь немножечко компонуем все и результат прямо сейчас: Блядь, кто это пишет? Random. Короче. Рублю по-прежнему пиздец, шурма подорожал, зато болешник пиздить разрешили за бесплатно. Держитесь там. И о погоде. гидрометцентр сообщает в дубак Дубах, Сочи, Насана в море, Москву разъебали цепнейпсы, Собянина. И, как всегда, в хуй просыш будет дождь, снег или говно на дорогах. Держитесь там. Ну что, ребят, вот такой вот получился выпуск. Я надеюсь, вам понравилось вот такой вот внезапный интерактивчик. Если это так, то, пожалуйста, поставь лайк под этим видосом, напиши какой-нибудь приятный комментарий. Мне будет очень приятно это от вас получить. И если вам понравился этот формат, то до встречи в следующем ролике. Ну а пока вот маленькая затравочка на проект, про который я говорил в начале. Mm-hmm.